Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. И перед началом видео хочу тебе напомнить, что на своем канале я провожу розыгрыш. Кому это все интересно, разыгрываю 50 долларов. За первое место будет 30 долларов, за второе 10 и за третье 10 долларов. Вот, вот эти два видео, кому интересно, можете посмотреть, ознакомиться. Итак, сегодня у меня на обзоре LTC Auto Mining. Здесь мы зарабатываем криптовалюту Litecoin, неважно с какой криптовалюты мы полным счет мы будем зарабатывать лайткоин мне уже многие писали это лох это скам ну друзья я никого не заставляю сюда инвестировать свои деньги я лишь показываю и рассказываю где я зарабатываю если вы будете сюда инвестировать деньги вы за свои деньги отвечаете сами я вам показываю на видео где я зарабатываю и где можно заработать Здесь партнерская программа на два уровня. Первый уровень 10%, второй уровень 5%. Сайт написан криво. Также на сайте есть вот баунти программа 80 тысяч долларов. Якобы админ раздает, Ну, она не работает. Не знаю почему, но не работает. Возможно админ сделал данный сайт в автоматическом здесь все режиме Также вы здесь можете получить бесплатно стойкость мощности и зарабатывать. Без вложений, не вкладываю ни копейки и выводить с данного майнера. Я уже снимал на своем канале подобные видеообзоры. Данный майнер, я лично в нем работаю 172 дня и зарабатываю без вложений, не вкладываю ни копейки. Здесь я вложил 10 долларов. Теперь я хочу увеличить до 30 долларов. Ну, а там дальше посмотрим. Здесь у нас вот есть вот такие тарифные планы сроком на 10 дней стоимостью 10 долларов возврат в день доллар и один цент за 10 дней мы заработаем 1 доллар также есть вот второй тарифный план куда я сейчас зайду на 30 дней 30 долларов ежедневно мы будем здесь зарабатывать по доллару 35 и реферальная комиссия 5 процентов также друзья я вам сейчас покажу какой это скам смотрите какой здесь трафик Начался данный скам проект Развод Лохотрон Пирамида Не знаю как вы там называете В октябре Вот 0 просмотров В ноябре 1, 800 миллион 1,8 миллиона просмотров Посмотрим вот Сейчас статистика обновится Какой будет трафик здесь В декабре Но предыдущий майнер На TRX майнер также Ссылка будет в описании Он работает уже где то 7-8 месяцев и платят вот реально платят здесь вот вы можете ознакомиться и давайте придем в мой кабинет здесь вот моя инвестиция отработала и общая прибыль моя составила 1 доллар за 10 дней вот я вчера здесь сделал вывод на 5 долларов 56 центов все у меня на кошельке вот если мы посмотрим историю Здесь также платится какая-то комиссия за рефералов, Вот реферал комиссион. Вот такая сумма в Вот сумма, которую я вчера выводил. Также это начисление в день. Вот за реф платится. Вот за платится. Ну и так далее. Здесь постоянно что-то там платится. Ну, баунти программа здесь, походу, она не работает, Я уже два раза писал админ, но ну, он не отвечает. Также здесь есть промо-материалы для того, кто умеет строить команду. Вот баннеры можете размещать на буксах, на сайтах, где это можно. Давайте сейчас покажу, кто хочет здесь заработать с вложениями, что нужно делать. Переходим вот в SpeedUp Litecoin Mining. Также есть вот Telegram каналами. Выбираем здесь вот тариф я выбираю на 30 дней здесь выбираю тезер в 20 Итак, нажимаю здесь цент и здесь нам уже почитаю наш заработок за 30 дней получается я заработаю плюсом плюс 10 долларов ну а зачем деньгам лежать без дела, вот на этот адрес кошелька мне нужно перевести USDT Web 20, так вот у меня есть тут USDT, Отправить. адрес, здесь у нас 30 USDT, далее. И нажимаю ⁇ Подтвердить ⁇ Здесь немножко меньше что-то пишет на 2 цента. Ну, сейчас посмотрим. И вот мы видим, мой майнер увеличился. Теперь у меня на балансе 3600 HFS мощности. И ежедневно я здесь смогу выводить, точнее, один раз в два дня я смогу здесь выводить, получается, 2,7 доллара. Вот такой, друзья, майнер. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Всем вам желаю мира, добра, всего вам самого наилучшего. И всем пока.